Всем доброго времени суток! 2010-е можно назвать эпохой расцвета супергероики в кино. Но почему раньше супергероев почти не замечали, а буквально за последнее десятилетие эта тема стала настолько популярной, что не знающих о существовании таких киношных персонажей, как Капитан Америка или Соколиный глаз, можно пересчитать по пальцам. Давайте разберемся.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 Если заглянуть в историю, то выяснится, что героический эпос был особым литературным жанром, начиная еще с древних времен. Всем знакомы бравые герои греческих, египетских, римских мифов. Классический сюжет о бравом герое, как правило мужского пола, преодолевающем трудности и препятствия, был распространен по всему миру. Япония, Индия, скандинавские страны, ну и конечно были былины Древней Руси. Героями становились обычные люди, но иногда они наделялись сверхчеловеческими способностями или магией, как, например, полубог Геракл или король Артур, вооруженный магическим мечом Экскалибуром, выкованным эльфами. Время шло, магия сменялась наукой, но героический эпос никуда не пропадал. Он переходил в новые для себя формы воплощения, а именно комиксы и кинофильмы. Но теперь источниками суперсилы для героев, как правило, были уже наука и технологии. Итак, одна из главных причин популярности супергероики – это стремление простого человека обладать сверхспособностями, быть сильнее, выше, могущественнее других. Супергерой всегда индивидуален. Как правило, действует вне рамок государства и закона, иногда объединяясь с себе подобными в небольшие частные организации. Именно поэтому, как мне кажется, в СССР, в котором, казалось бы, культ человека идеального, всегда преобладал эпоха богов на экране. Произведениям про супергероев не было места, а в США и в Японии такие произведения заходили на ура. Сама суперсила не является предметом на 100% позитивным, ведь важно, где и как она применяется. Запомни, чем больше силы, тем больше и ответственность. Поэтому еще одна причина популярности произведений про людей со сверхспособностями – это жажда правосудия. Правосудие, которого так не хватает в нашем несовершенном и несправедливом мире. Ведь мысль о том, что есть такие сверхлюди, которые способны одолеть самых могущественных злодеев, хотя бы на страницах комиксов, всегда вселяет надежду. Важный двигатель супергероики в массовой культуре – это морализаторская воспитательная функция для молодежи. Здесь авторы всячески стараются сделать своих персонажей такими, чтобы они стали примером для подрастающего поколения, учили его таким качеством, как справедливость, ответственность, самопожертвование. Но важно не перегибать палку и не делать таких персонажей идеально вылезанными. Поэтому в последнее время популярны более реалистичные персонажи, часто сталкивающиеся со сложным моральным выбором. Она была беременна. И ты застрелил ее. Да, верно. В большой кинематограф комиксовые супергерои пытались прорваться долгие годы, но успехом это увенчалось лишь относительно недавно. Почему так? Факторов много. Это и все вышеперечисленное, что вызывает интерес к супергеройке в целом. И бурное развитие киношных спецэффектов за последние десятилетия. И адаптации комиксовых героев на малых экранах. Ведь все же помнят мульты про Человека-паука, Людей Икс, Железного Человека, Бэтмена и Супермена из 90-х. Это наше детство. И когда прошло небольшое время, на экранах появились уже знакомые нам герои. В текущем, 2018 году, свой десятилетний юбилей отмечает знаменитая киновселенная Marvel. Для идеи глобальной вселенной из множества кинофильмов, где события произошедшие в одном фильме, могло бы сильно откликнуться на других, огромные, проработанные за десятки лет комиксовые вселенные подходили как никогда. Знаменитый американский продюсер Кевин Файги воспользовался этой идеей и вывел кинокомиксы на совершенно новый уровень. Уровень чего-то большего, нежели простое развлекательное кино, при том еще и довольно нишевое. Сейчас в 2К18 близится премьера фильма «Мстители. Война бесконечности», который станет кульминацией всей киновселенной Марвел и уж точно войдет в историю мирового кинематографа. Что будет после этого? Сложно сказать. Но то, что я могу сказать точно, так это спасибо Стэну Ли, Кевину Файги и другим создателям фильмов про супергероев за то, что продвинули гик-культуру и культуру супергероики и сделали ее популярной. Пожалуй, это все, что я хотел сказать. В ближайшее время обязательно будет горячее мнение на премьеру Мстителей Война Бесконечности. Поэтому не забывайте ставить лайки, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видосы. Оставайтесь на позитиве и до встречи.